Маткульт! Привет! Ха -ха -ха! Миша! Миша с нами. Ну и что вы думаете сейчас будет? В предыдущий раз Миша решал задачи Светы за четвертый класс в лед все. Да. Ну почти все почти в лед. Скорее, ну одну парень. мы доканали, значит вместе, да? Квадрат. Но ее никто не решил. Квадраты? Да, никто не решил. Вот это когда 16-5. Нет, это квадра... ну, ты Нет, все квадраты. равно решил. А как вот... раз квадрат у меня больше всего проблем было. А с этим 16-5 равно 32 в 4 ни один не справился. Там, кстати, у потом написано, там соображение было, что там про единицу, по-моему, что она... Мне сказали, что есть какое-то решение короче, чем оно. Ну, короче, да. Никита мне говорил на все сервисе Андросов. Но не суть. Да! А сейчас будет нечто другое. Сейчас Миша мне будет, значит, я не видел, совершенно честно, ни одной задачи, кроме одной. Ни одной, кроме одной, да? Из ее разбирать не будем. Из сероса за одиннадцатый класс. Я видел только одну задачу, вот эту гробовую, где квадраты там... Ну, потом мы сказали, да, да. Вот. Э, очень но красиво. Там я не, так и не, ничего в ней за значенное время, пока я шел там от метро, думал, ничего не придумал да, значит сказать, что я на всей России над этой задачей сидел три с половиной часа, и у меня продвижений ноль, ровно ноль. <связь> а и решил ее попало. один человек? Нет, э, да? нет, а, нет Геом решил да. один человек. А Геому и... решил только а турецкий. Ее, ну, наверное, человек пять решила. Человек пять на всю Россию. Так что много-много. Да. Но, говорят, первые две задачи в первый день, меня могут оказаться... Маркелов, пятиминутка. Пятиминутка, да? Задача минутка. Ну хорошо, поехали. Все раз папа Саватеев э, сел на машину времени, все раз меня догнал. В свое время я слил Всесоюз из-за того, что в первый день решил очень хорошо все, а второй ничего не решил, кидавшись ночью подушками и записывая матерные эти, матерные стихии. Никогда такого не было. Всю нет, ночь, но и вот опять, да. Один. И вот опять. И вот серос, серос. 48 лет ко мне приехал серос по математике. Давай. Итак, задача номер один. Главными делителями составного числа n. Э, назовем главными делителями составного да. числа n два наибольших его натуральных делителя отличных от n. Так, составного числа n. Да. Два наибольших его натуральных делителя отличных от n. Два наибольших. Натуральных делителей, да, ага. Вот, ну понятно, почему не простое. Значит, составные натуральные числа А и Б таковы, что главные делители числа А совпадают с главными делителями числа Б. Докажите, что А равно Б. Ага. Так. То есть, доказать, что если два наибольших делителя отличных от самих чисел совпадают на двух чисел, то эти числа равны. Равны. Равны. Равны. Так. А, так. Два. Да? Два. А, два. <соцентричная> <соцентричная> Сейчас. Ну, давай начнем с основной теоремы арифметики, естественно. Да? Потому что, ну, хрен ля-ля. Хрен Значит... А у меня есть число n, <связать> и оно всегда есть вот такое однозначным образом. Да, при этом я хочу сказать, что P1, Q1 здесь вот этот вот маленький самый, да? А P1 здесь, соответственно, здесь самый маленький. Ты пытаешься сейчас как-то умом сделать, да? Ну, как-то да. Я, <связать> пытаюсь как а я пытаюсь сделать как-то умом. Я а пытаюсь сделать... оно можно не умом, да? <связать> можно силой брутально. Ну, можно силой, <связать> можно, <связать> можно <связать> просто решить, как бы, четыре варианта у нас есть. Все четыре можно решить, вот, можно их решить вообще по отдельности и, то, и получится. Можно решить их как бы, можно сказать, даже параллельно. Параллельно порешать, да? Ну, то есть писать там типа то или то, или то, или то, и вот так приносить и в конце получить. Прикольно. А есть какое-нибудь очень красивое, простое решение? То есть дальше мы доканаем. Ну, например, давай, давай доканаем. Допустим, аку 1 равно BP1, а также AQ2, да? Mm -hmm. Равно bp2, да? Да. Вот. А, из Ку этого... Мы взяли первый случай. q1p2 равно q2p1. Тогда, да? q1p2 равно q2p1. q1p2? Да. Э -э да, безусловно. Это P2. мы, если что, перемножили вот эти два, вот эти да. два и сократили, сократили на A b. q1p2 равно q2p1. Основная теорема арифметики утверждает, что они друг другу равны э попарно. Да. Причем да. вот эти-то не равны. Эти не равны, естественно, значит, значит Q1 равны. равно P1, а Q2 равно P2. А, ну, из этого сразу, P1 равно Q1, то равно Ну, остальные случаи разбираются аналогично оставлю, а -а -а. я думаю, можно оставить. А, ну все. Упражнение. То есть на самом деле основная идея была вот в этом, что первое да. число это вот такое, а второе либо такое, либо такое. Да. И наверное как бы наколка состояла в том, что кто-нибудь не понимал и писал обязательно, что на P2 надо делать. либо что-то там неаккуратно сделал. Да. Вот. Ну короче, четыре случая просто разобрать там, ну или три. Во всех случаях. Вот. На самом деле. Отлично. Но я потом я я делал так, я потом прочитал решение. Да, понятно. Там, короче, делается немножко хитрее. Там берется два делителя и доказывается, что из них однозначно восстанавливается число. А. То есть просто указывается, какое будет число с такими двумя а. делителями. Вот. Но из этого автоматически следует, что если два делителя совпали, то числа одинаковые. Ну и там разбирать, понятно, <coughs> два случая получается. Да, вот. понятно. Ну, тоже можете подумать. А мы переходим к второй задаче. Давай, вторую, вот. да. Ну, это такая, это типичная саватеевская задача. Саватеева-старшего. Это да. вот такая, ну, как бы моя. И моя, вторая, моя. мне кажется, что тоже достаточно твоя. Так. То есть, если ты читаешь задачи поверхностно, ты читаешь и видишь 5 геомов. 5 геомов. Ну, если чуть-чуть подумать, то ты понимаешь, что на самом деле, скорее, 4 геома, но все равно. Все, да вот. что ли, будет? Вот. И вот это, как бы, ну, если сначала. Скажу так, эту задачу, если читать ее сначала, вот как я ее прочитал на сервисе, я подумал: блин, вторая геома, Капец. Но, конечно, на самом деле, не очень. Итак, на плоскости нарисованы графики функций y равно sin x. Волнуется, синус. Волнуется. Синус волнуется, да. Ну, примерно так. Море волнуется раз. Я, кстати, почему-то всегда рисовал синус, типа Море вот так. Море волнуется два. Как будто двое. у него здесь производная да. бесконечность. Но она 45. Море волнуется три. Вот, значит, нарисованы графики. Море, Синуса и тангенс, тангенс x. Тут у меня еще одна интересная история. Я его нарисовал вот так сначала. Это кота. А это котангенс. Кот по имени тангенс. Я очень долго думал, что у меня не сходится. Есть настоящий тангенс, а есть код по имени тангенс. Так. Ну да. Ну, примерно. Ну, это, короче, Ну, вот что-то такое. У него что там? Ну, короче, что-то такое вот. Ну, вот тангенсы какие-то. Не то Неважно. А также нарисованы оси координат. То есть оп и оп. Допустим. <сёст> Это не там. <сёст> <сёст> Тихо, короче. Сейчас. <сёст> не там. Тут. Да, да. Так, <сёст> хорошо. Короче, нарисованы оси координат синус и тангенс. И тут осин еще были. Как циркулем линейкой. линейкой построить какую-нибудь прямую, которая касается графика синуса как выше оси абсцисс, так и ниже? И, возможно, имеет еще несколько точек пересечения. Вот такую, да? Да, вот что-то такое, вот тут касание. Вот тут касание, вот тут касание. Ёкарный бабай. Думайте, что <связь> циркулем и линейкой с учетом дополнительных построений на плоскости да, построить... График какой-нибудь прямой. Которая касается, касается снизу, снизу. и сверху, и снизу. И снизу. Ну, в принципе, можно параллельно, да, вот это построить, если получится. Но она не касается снизу. А, и снизу. А -а -а -а -а. <свят> ну да. Это ну там не дурачки сидят да, сейчас. Дурачки. <свят> <свят> <свят> так. <свят> так. Мама. Мама. Азар. Мама. Анархия, на-на, анархия. Так, что же делаем? Очень интересно, прям вообще очень, очень реально интересно. Так, а, пока идеи нет. Ам... Вот у меня сразу идея некоторая пришла. Пока идеи нет. Sound. Значит, как дополнительные произведенные на плоскости построения могут... А, разрешить строить что-то кроме вот квадратных корней из квадратных корней и так далее, и так строится. А, ну то есть да? Синус тангенс есть, да? И 8. И эти вот точки пересечения. Так, значит, что же мы можем, как бы мы можем воспользоваться этим, да? Тем, что через какие-то точки пересечения а, тангенс с синусом всегда пересекается <coughs> только в этих вот, только на этой прямой. Логично. Да. Сейчас. Да. Да. Что-то да. получается. Синусом. Здесь он, он касается и пересекается. Так. Он только на этой прямой. Синус х равно тангенс х, да? Да. Только в этих самых. Только в целых кратных. То есть косинус равен одному, так? Конечно. Да. И это тогда. <coughs> ну mm -hmm. или минус 1, наверное. Нет, подожди, сейчас. А, нет, либо косинус равен одному, либо синус равен нулю. Вот так. Mm -hmm. Ну да. Mm -hmm. Тихо. Но дело в том, что если косинус равен одному, то синус тоже равен нулю. Поэтому. Uh, нет, тогда. Косинус можно ставить. А вот да. вот ну, да. Из косинус равен одному следует синус равен нулю, поэтому просто синус равен 0. Так. Mm -hmm. Так, и. Сейчас, значит, нужно подхватить какой-нибудь, а, вот что-то с чем-то соединить. Ну, хорошо, мы же можем вверх найти, можем, естественно, да? Вверх можем. С помощью касательной мы можем найти вверх. Так, Наверное. дальше мы можем попробовать... У нас, если что, координаты тоже не отмечены, у нас только оси координат отмечены. Ось отмечены, координаты не отмечены. Ну, мы проведем прямую и единицу с помощью циркулярной Мы получим все вот эти вот сиськи, вот эти вот сиськи. Папиной терминологии Как ты пройдешь? Во-первых, как ты пройдешь прямой и Ну, цирк ремо-линейки, это по-любому В смысле, что не отмечено? А, У тебя отмечены оси координат, на них нет отметок Да? То есть мы только π знаем? Ну, условно, да То есть у нас есть, на самом деле, единица изменения π И значит, у нас есть все числа, получаемые рациональными кратными π а, Мне о. кажется, сейчас горе от ума будет. Горе от ума, да? Я просто знаю теорию построения циркулемой линейкой. Имея Пи, я могу построить... А! не не не не не Вертикальную я без проблем построил. Разделил это пополам, поднял вверх. Переселка да. вертикальная. Да. Так, то есть, в этой уже я умею строить расширение Ку с помощью любых квадратных корней из чисел Пи, ну и обычных... Значит, ну, короче, бесконечное расширение Q. Я теперь умею строить все выражения, которые содержат рациональные числа, корни из них, π, корни из них, корни из рационального чисел, корни из корни из любых выражений. Правда ведь? Ну да. Это, наверное, правда. То есть, да. Хорошо, значит, так, вот так, да. Значит, соответственно, я могу построить вот эти вот пи на пи, например, так. да, пи на, пи на один, так, да, то есть это пи пополам, это один, так, значит, и мы теперь должны касательную, касательную обоссательную, y равно, так, подожди, допустим, <связательно> <связательно> <связательно> сейчас, да, еще раз, я вот в эту сторону хочу, значит, у меня есть э, какая-то касательная, да, касательная, ну, и вот та вот, даже вот эта, которая будет симметрично лежать да, относительно них а она никогда не будет симметричный. не будет да mm -hmm. так представляюсь y равно x плюс b касательно давай посмотрим что это вот даст вот что даст вот если это касательное к синусу да да а, сразу в двух точках давай попробуем с алгеброй разобраться mm -hmm. вот я допустим сел за алгебру y равно x плюс b y равно синус x так uh, и да. еще uh, да да и еще и еще еще условие, что у нас, Это точку касания, да? Да, их должно быть две. То есть синус х штрих, равен к и там, и там. Ну, это по определению, по касательной. Да, косинус х равен к, должен иметь два корня. Ой, Причем, Значит, ну, короче, как бы, да, при этом в одном корне сверху, в а другом снизу, синус? да. Uh, y равно uh, uh, X плюс B, да, ты ищешь прямую, и у тебя должно быть вот тут два корня. Да, да у меня должно быть здесь два корня. А K – это производная синуса. какая ну, это A производная A синуса, A да. A это A понятно. Косинус, то есть. Косинус X равен K. Косинус X равен K. А, при этом синус в одном месте. А, так. Сейчас, косинус x равен k. Давай тогда uh. тут сразу вместо k запишем косинус, давай. Ну да. Может, y равен x, Может, x на косинус x плюс b, да? Так. И? И? И y равен синус x, да. Так. Значит и так. Может что-то увидишь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну кану, ну-ка, ну-ка, y равен x косинус x плюс b, y равен синус x. Uh. Так, сейчас, b равно, сейчас, нет, y так, нет, нет, нет, сейчас, b равно синус x минус x косинус x, да? То есть это то же самое, что x синус x штрих. Ой, господи. Так. Что? Так. Ой, нет, ни хрена там плюс. Так. <звук> Дай подумаю. Тебе ничего не хочется сделать, когда ты вот так делаешь, когда ты вот так видишь? Так, y равен косинус x на x плюс b и y же равен синус x. Ну, может быть, я хочу возвести в квадрат и сложить. Я туплю ужасно, да? Ну нет, ну нет, я конечно знаю решение, ну типа я знаю как бы решение, поэтому понятно, что мне легче. Один и тот же y, да? У меня x косинус x плюс b и синус x. х косинус х плюс b. И синус x. Что же мне нужно здесь увидеть-то? А? Что же мне здесь надо увидеть? Эм, так. Тебе а... нужно, чтобы было два решения, так? Да, мне нужно, чтобы было два решения, правильно. А, да, еще и, да, еще и два решения. Точно. А B одно и то же при этом. Ну, чтобы Стри... два, два решения. Ты можешь сделать вот так. Ну могу, да, но я пока вот, кроме этого, то есть, я сделал, так, да, синус x равен x косинус x плюс b. Да, синус x равен x косинус x плюс b. Так, э, так, сейчас синус x равен, но ну, это я сделал, да, но я пока, <с Sit -2> так, так, теперь что я могу сделать, я могу... Конечно, разделить. Тебе нужно найти какое-нибудь... Тебе нужно найти какое-нибудь B, при котором есть два решения, так? Ну да, да, да. Правильно. Мне нужно найти B, при котором есть два решения. B, при котором есть два решения. Офигенно туплю. Ничего не напрашивается. делить хочется 1 равен x делить на тангенс x плюс b делить на синус x да? <свят> ну, синус и тангенс у нас нарисованы может ли это помочь нет мне все равно уже два решения мне же нужно вы мне нужно чтобы было два решения ладно давай давай так <свят> не <свят> могу да <свят> давай подскажу значит смотри Какое b, как бы, самое естественное, самое лучшее, которое хочется взять? Оставить? Ну, хочется 0, но я вижу, что не получится, да. потому что... Допустим, а, ты взял 0. <кười> но <кười> у меня не, не получится 0, у меня эта вся струка не центрирована по нулю. вот такая ситуация не... И вот, допустим, ты взял b равно 0, так? Да. Оно зачеркнулось. Да. У тебя осталось синус x равно x косинус да. x, да? Ну да, то есть тангенс равен то x. То есть тангенс x равен <как> <как> <как> <как> x, так? Да, но это только... Сколько тут решений? Только одно, только одно. 0. А, нет, бесконечно много. Да, бесконечно... Э... Но, э, ну, вообще, да. Вообще бесконечно много. Эм... Сейчас, неужели ты хочешь сказать, что какая-то из таких прямых будет касаться двух? Сейчас, ну-ка, ну-ка, подожди. Или, может, я торможу? Может, правда? Сейчас, если я сюда запустил, вот я здесь коснулся, да? А, слушай, да, через один можно, да. Блин, а у меня было в голове, что не получится так, потому что она не центрирована должна быть, она съедет да. вниз или вверх. Да, можно, слушай, можно, правда, можно через один. А, ё мое. Ну да, то есть нужно доказывать, что при b равно, ну да, то есть искать ситуацию при b равно нулю. Да. Да, и это все x, при которых тангенс x равен x, да? Да. То есть бесконечное количество... То есть b это то x, при котором тангенс x равен x. Но мы не нулевой, значит, э, э, сейчас, э, стой, не так. При b равно нулю, нужны те x, при которых тангенс x равен x. Ну, типа того, да. Так, значит, вот у меня 0, да. и вот у меня, да, или рыжим, или белым, да, белым. Вот у меня 0, и вот у меня x. Значит, x, он, значит, пересечет здесь тангенс, вот тут где-нибудь, да, mm -hmm. например. Так, и ты хочешь сказать, что x, вот этот, будет годиться при b равно нулю. То есть, что если я опущу вниз, я увижу пересечение, да? Ну, ладить. Увижу да. касание, да? Да, ладить. То есть, да. здесь просто все через жопу нарисовано, да? Давай-ка попробуем еще раз. То есть утверждение, вот я на сервисе нарисовал тогда когда катангенс нарисовал мне сатангенса, я минут 15-20 сидел и не мог понять, типа вот у меня должно быть касание. А, ты случайно нарисовал катангенс? Да, и я смотрю, у меня должно быть пересечение, а там что-то нефига, ну точнее должно быть касание, а там нифига не касание. Сейчас мы все по красоте сделаем, сейчас. Значит, у нас есть Пи пополам. Да, для тех, кто не тогда. Пи Пи пополам. Значит, что хочется сделать? Вот мы знаем, что у нас должно быть касание сверху и снизу. Дальше ну, папа сказал глупость, потому что хочется, будет нецентрировано. Да. Да. Э -э понятно, что график синус нечетная функция. Э -э и симметричная функция. Центрально симметричная функция. Поэтому да. хочется сказать, что, она, что мы проходим через ноль и касаемся синуса где-то справа. И тогда, если мы его касаемся условно справа снизу, то тогда та же самая прямая касается его слева сверху. То есть у нас по одной точке пересеч... касания сразу идет и вторая в комплекте. Да, вот, вот, вот блин, вот я вот это не понял ни хрена, потому что э, <связано> мне хотелось, ну, я бы не сказал, что я отсюда веду куда-то туда, и все это слезает. Да. А если вот такие искать, то ничего слезать вот. не будет. А, ну а дальше, соответственно, у нас составляется несложное уравнение. Значит, b равно нулю, поэтому у нас э, k, то есть производная синуса, ну как бы касательная в этой точке должна иметь значение просто синуса. Вот получаем вот такое уравнение и решая его внезапно оказываемся в ситуации тангенс x равен x. Ну дальше уже не сложно. Нам нужно привести прямую. x. x она под 45 градусов. Это просто биссектриса угла. Мы ее проводим. Сейчас не там, не там. А, да. Стой, я... Где у тебя ось? У меня не тут ось. Это, эти оси, вот то я отсюда фигачу. X и вот как просто как бисектриса угла. О, и якобы вот она сюда и попадет. Да, и опускаем перпендикуляр до пересечения и все нормально Да, слушай, с этим тангенсом, соответственно, да. Ой. То есть на деле все-таки не геома оказалась. Не геома, да. А ну вот сюда, да. Блин, очень интересное, конечно, очень, да. Я а не вот. знаю, решил ли я бы ее. Не знаю, трудно сказать. Но, ну, за 5 но часов помучил бы. бы, да, ну может, я начал бы это с этими расширениями полей мучиться. А, в школе же я не знала. Но Ну, я даже вот не знаю. Не, за пять часов бы решил я А под третьей была настоящая геометрия, поэтому мы переходим к четвертой. Да, боюсь, что геометрию давать папе бесполезно И мне тоже в этом проблемы. Ну, а я уверен, что там ребята у Школкова разобрали наверняка уже. То есть это как бы... Если вы хотите узнать решение задач, то есть где это сделать. А у нас это веселуха, связанная с тем, что папа думает над какими-то идеями. Итак, задача номер четыре. Да. я думал три часа, получается, во второй день. Опа! Это вот про эти квадраты или нет? Нет. Квадрат во второй день, да? Дано! Натуральное N больше 4. Так. На плоскости отмечены N точек. Еще одна геома, да? На плоскости отмечены N точек. Задача N точек общего положения. Никакие три не лежат на одной прямой. Василий, некий Василий. Василий. Кот Васька. Проводит по одному все отрезки, соединяющие пары отмеченных точек. Давай тоже нарисую. Вот, допустим, у нас тун-тун-тун. Они, наверное, не лежат на одной прямой. Так бывает, да? Да, так бывает, это ничего страшного. Так. Значит, то есть он проходит, например, сначала вот этот отрезок. И пошек какой-то вот да? этот, вот этот. Да, абсолютно. Он сам решает, в каком порядке. Но в итоге он проведет все отрезки вообще. Я тут все Давай. проводить не буду. Так. О, у меня. У меня случайно появилось что-то похожее на логотип группы Алиса. Смотри, Алиса, знаешь, такой сам. Кинчер не помню так но значит и каждый новый отрезок он помечает наименьшим натуральным числом которым не помечен еще ни один отрезок имеющий с ним но общий конец то есть помечает как кот ну я почему говорю кот Васька? кот Васька рисует отрезки и метит их один за другим ну, короче, вот тут, например, единичка, так. тут двойка, потому что единичка есть, э, тут снова единичка, потому что нет единички, например. А, подожди, а что? Нет, а какое условие? Почему? То есть он проводит отрезок и помечает его наименьшим натуральным числом. Так. Э, значит, не, э, среди, короче, всех отрезков. Короче, наименьшим числом, которого нет среди концов, его концов. Да. То есть, например... Давай mm -hmm. вот тут я тоже двойку проведу, а вот тут единицу. Ну, то есть я, например, могу И вот, например, вот здесь… Один, а всегда один, да, могу вот здесь один, один, один, пока не… А вот когда вот этот появился, у меня два будет, Ну да. да. И этот уже три. Вот этот отрезок, например, три, потому что вот тут два и один. А. Вот, и так он продолжает. Это алгоритмично. То есть он никакой выбор свободы воли нет. У него свободы воли помечать... рисовать, если… Да. Я. В каком порядке а. рисовать – он свободен. Так. Для какого наибольшего k Василий может действовать так, чтобы пометить какой-то отрезок числом k? То есть э, максимизировать э, число. А -а -а. Вот она. На двери намотана. Да, но здесь никакой геометрии нет, это графы. Да, неважно, э, Вот эту задачу да, ты когда уже прочитал, ты понимаешь, что нет все-таки. Это вот... графы. То есть какое, э, какое макс максимальное число, до которое он до которого он может добраться, да? да? Может добраться. Действуя оптимально. И помечая оптимально. <смех> по алгоритму. Меч... отрезки по алгоритму. Всем бы таких котов. Так. <смех> ну, давай какие-то идеи накидаем. Да. Ну, понятно, что это задача на оценку и пример. Да. да. Ну И, и можно, э... например, попробовать сообразить оценку. Ну, например, n-1 уже очевидно. Очевидно, действительно. Это пример даже. Понятно. Так, значит, k больше или равно n минус один. Да. Так, идем дальше. Но если я сразу вот эти все. Это, то... Это будет тоже n минус. А, нет. Один, два. Один, два, один, два, да. Ну да. И может быть три, если n не да. Дальше я. А, начинаю хреначить и поднимаюсь наверное до n плюс 1 или до n ну да да ну то есть больше уже n больше 4 да наверное сработает наверное уже n так надо что-то покрупнее да да да помассивнее надо что-то придумать по для 5 сейчас n больше 4 для 5 наверное попробуй Пять, да? Хотя так. Пять, наверное, не очень получится. Ну, не суть. Один, два, три. Так. Так. Три. Четыре. Блин. Один. Собака один. А -а -а два. Один опять, да? Один. Нет, у него вот тут единичка. О! Четыре! То есть сейчас мы как бы щупаем задачу. Мы придумать да, мы... за пример. Как, как это называет ли? это Рогородский, Андрей Михайлович? Пальпация. Пальпация. Пощупать, пощупать. Так. Пальпация. И тут следующий шаг тоже очевидный, наверное. Сейчас, ну я пока и так, да. То есть, а, дальше, да? Да. Два, четыре, один... 3. Так, три два. Сейчас один. Так, один два. Три четыре. А у нас же есть собака. Так, куда же мне вставить тот, который только номером пять? А, три один два четыре. Вот он. Все. Он номер пять. Потому что. Оп, оп, оп. Да. Так. Так. Так. Так. одной точке. Ну что, у тебя два отрезка осталось, насколько я вижу. Да. Сколько да. Ты сможешь сообразить. Да. Ну, тут 4, 5. 1, 2. Тут будет третий собака. Да? Он будет третий. Так, сейчас тут 2, 4, 5, да? Да. Один, ага. 1, 2, 3, четыре, 4. 2, 4, 5. 1, 2. Ну, вот этот будет номером 3, да? Так. Этот будет 3, тут 1, 3, 2, а тут 2, 4, 5. Значит, это будет 6. Отлично. Значит, мы на 5 вершинах уже получили 6. Да. Неплохо, неплохо. Мы, вот. Мне сдается, что при нечетных это дает мне n плюс 1. Угу. Такой метод. Так, а при четных? Ну, чётных. короче, при четных я не буду долго говорить, но если там порисовать, помучаться, понятно, что, короче, для 4... Получается только 3. Так. Сейчас, или нет, 3. Теперь дальше. <кхем> да, 3. А! а. Ну, 4, правда, не может быть, но... Так, верхняя примерно 2n, потому что... Эм, потому что из каждой вершины исходит не больше, чем n, а минус один отрезок. Так. Э, и значит, ну, самое худшее, что может произойти, это что... Э, вот эти n-1 это от 1 до n-1, а эти от n до n до 2n-2. Ну типа. И когда я соединяю еще, ой, тогда уже все использованы Значит, еще меньше, на самом деле. Еще меньше. 2n-3. Вот, да. Значит, что папа говорит? Папа сообразил какую-то верхнюю оценку. 2n-3. Откуда она берется? Ну, значит, посмотрим на любой отрезок. В какой-то момент мы его проводим. У него есть вот здесь не больше, чем n-2 соседа. И вот здесь не больше, чем n-2 соседа. Ну, не соседа, а в смысле отрезка еще каких-то, так? Понятное дело. Но, типа, значит, всего 2 минус 4 различные числа максимум. И... Но единственное, что еще вот сама вот эта точка, все-таки, n-1, да? Нет, сама в себя. Ну, то есть она же тоже имеет номер? А, нет, отрезки, не, отрезки только. Отрезки все, имеет, все, да. все, все, все, да. То есть вот тут минус 2 отрезка, да. вот тут минус 2 уже максимум. Значит, среди них 2 минус 4 числа максимально. Да. И, значит, среди множества из 2N-3 чисел у нас как бы всегда хватит, да. чтобы его отметить. Сколько баллов давали за эти оценки? Отлично, значит, мы получили, что ответ меньше или брайан 2 минус 3 Да. По-моему, это 0. Вот. Ничего, да, не давали? давай я сразу скажу для четных. Uh, значит, допустим. Четное, да? Да, допустим, n четное. Значит, можно. Давай тогда. Сейчас, uh, давай uh, двудольные, мы... да, делать? Допустим, n четное. Тогда что мы можем заметить? Uh, можно сделать. Заметим, что тогда из каждой вершины mm -hmm. исходит mm -hmm. хотя бы один отрезок с единицей. Все. Sure. С номером 1. То есть, значит, ну, изначально у нас проводится отрезок единицы. Так? Потом, допустим, мы проводим какие-то остальные вершины, это все не единицы. Потом мы проводим какой-то новый отрезок между двумя еще непомеченными единицами вершинами, там снова единицы. Да. Дальше еще там проводим какие-то, опять проводим между двумя непомеченными, это снова единица. Вот. Утверждается, что э, из каждой вершины будет исходить хотя бы один отрезок с номером один. Ну, значит, как это понять? Ну, в целом, довольно просто, наверное. Потому что, вот, допустим, у нас есть множество всех вершин, у которых уже есть сосед один, и множество тех, у которых нет соседа один. Вот, и, значит, если в этом множестве, ну, в оставшемся множестве всегда четное количество вершин, да. значит, когда мы соединяем какие-то две из них в очередной раз, то между ними отрезок будет как раз единица. А в какой-то момент yeah. я все равно буду соединять Да, потому что если мы соединяем вся. их с теми, у кого уже есть единица, то Они, это не да. единица. А если нет, то, а если нет, то как лениться, раз единица, да. потому что у них у обоих еще нет. Да. Вот, и так делится как бы в Ну да. Ну а что отсюда следует? Отсюда следует, что и вот здесь, и вот здесь есть единица. Ответа. Да. И у нас еще на единицу уменьшается. О! -о, -о! То есть у нас тут 2 n минус 4, 4 числа, но два числа из них точно совпадают, значит различных 2 n минус 3. Вот, значит мы получили, что для нечетных оценка 2 n минус 3 максимум, да. для черных максимум 2 n минус 4. Видимо, это ответ. И на самом деле да, это нехилая подсказка. Сейчас я дал, потому что если мы боремся за плюс-минус единичку вот, в оценке, да, да, да, да, ясно, ответ будет то понятно, хотим. что от этого зависит ответ. Да. Вот за эту оценку уже давали, по-моему, один или два балла. Один, наверное. Так. Так. Ну и на самом деле ответ именно этот, да? И, э, ну на самом деле, если прессовать, там можно нарисовать для шести, э, для семи, вот. И если нарисовать для семи, ты, короче, у тебя получается построить, 11, порисовав да? одиннадцать. Вот, а дальше ты уже понимаешь официально. Ты ее чуть-чуть порешал, да? У меня за нее 2 балла. Эти два 2 балла дали мне призеры сервиса. Да. У меня 30 баллов. И 30 баллов – это нижняя граница призеры. Бу. Офигеть! Ну что, расскажи решение. Я думаю, что дальше я уже не справлюсь. Наверное, сразу расскажу. задачи, да. Потом второй день сейчас перейдем к второму дню. Вот. Там, может, я еще что-нибудь смогу решить. Значит, что мы хотим сделать? как бы? Если прессовать примеры, вырисовывается некоторая стратегия. Мы хотим сделать так. Одну вершину отделить. Так. А все остальные вершины э, сделать так, чтобы из. Вот тут будет условно n-1 вершина. Да. Сделать так, чтобы из каждой исходили все отрезки с номерами от э, получается от скольки? От 1 до n-2, получается, да? Да. Вроде бы. Допустим, мы это сделали. Отрезков. Вот. Дальше. Допустим, мы сможем сделать так, чтобы из каждой вершины исходили все отрезки со всеми такими номерами. А, от из каждой? 2. Да, из каждой вершины исходит каждый Вер из номеров от 1 до n-2. Охренеть. Ну, потом мы просто соединяем вот эту оставшуюся вершину с ними последовательно и получаем номера от n-1 до... Э -э -э -э 2n-3. 2n-3 вроде, да. Наверное, да. Ну, короче, а. вот, короче, идея такая. Может, я где-то плюс-минус единичку да. ошибся, но. Так, да, но это только для нечетных, да? Для четных там. Да, для четных, ну, примерно. Так, ну, примерно, понятно, так. что можно сделать так, если выкинуть одну вершину вообще нафиг. Тогда 2 минус да, 5 да, получится. Да, да. Ну а для четных это вот. должно там подхимиччиво. Под так. Вот. Пока понятно, что для нечетных, как бы. Вот, значит, а теперь. А, нет, нет. А, ну да, да, да, да. Там да. Есть, борьба за, за единичку одну. Да, там борьба за единичку это так. Потом. Так. Под шаманин. Но сначала, значит, как это сделать? Допустим, да. у нас есть некоторая известная лемма, которая, к сожалению, на всей России не знал: так. Шахматный турнир. Если есть 2Н игроков, да. то можно устроить круговой турнир, так чтобы каждый сыграл с каждым и по одному разу. Ну и в, каждой, и в каждом этом в каждом раунде играло, э, ну, все. играли все, понятно. <свят> то есть формализуем. у нас есть граф из двойной инвершин, мы можем взять какое-то одно его паросочетание. Да. Потом взять исчерп... другое паросочетание. Исчерпание полного графа. Я, уже, я, я да? Я уже налажал. <свят> уже. Взять другое да. па паросочетание. И потом третья. взять третье паросочетание. И все. На это раз кончится. Нет, э -э все. еще не кончилось. Ну, короче, вот так мы можем покрыть. Мы можем взять все его отрезки по одному Круто, разу да. вот в такие пары сочетания. Я тоже, я помню ее. И таких отрезков 2n-1. Я, к сожалению, про такую лему забыл. Офигеть, вот. да. И давайте да. я ее сейчас быстро докажу. Это, понятно, уже не мое доказательство, а я его из разбора стырил. Но в целом это известный факт. Угу. Э -э как мы это делаем? Есть геометрическая и алгебраическая. Давай сначала геометрическая. Делаем 2n-1 угольник правильный. Так... 2n минус одна вершина вот тут. Uh -huh. И одну вершину в центр. Да. Теперь на этом шаге мы соединяем вот так и вот так. Это не 2n минус 1, потому что... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так. Вот. Следующий шаг. Соединяем вот так и вот так. Ага, ага, ага. То есть. и ну так поворачиваем Да, я вот так да? повернув 2n-1 да. раз, у нас отлично, каждый отрез возьмется отлично. по одному ну разу. Да. И алгебраический смысл какой? Мы на этом шаге берем все возможные суммы, которые и плюс g равно mm. какому-то k. Mm -hmm. Где k. Ну, точнее, на этом шаге. Давай накатом. Ладно, mm -hmm. да, накатом на шаге, шаге мы берем и плюс g такие, что они равны k. По модулю. И k фиксировано. Ну, по модулю n. Да, да, ну прекрасно, прекрасно, очень хорошо. Вот. Почему это и... только для четных работает? А, ну, для нечетных мы не можем разбить на парасочетание. Да. Так, хорошо. капитан очевидность. Причем папин капитан очевидность, а не мой. Вот. Да. Все, значит, лемма доказана. Да. Ну, и тем самым мы получили уже решение для нечетных, понял? Ну, там ты в каждом случае То есть. То есть в таком случае у нас из каждой вершины... Ну, первое просочетание будет занумеровано единицами. Второе, очевидно, двойками. Все, двойками. Это же уже это самое. Второе двойками. Каждый раз из каждой вершины уже торчат на водой. Третье тройками и так далее. И так до двойной носа. дальше и А дальше мы проводим все вот такие ребра и получаем двойную Ну, понятно. Сколько надо. Все верно. Это мы для ничего этого решили. Ну и там осталось... Довольно технически. Ну, не знаю, насколько А, техничес... я не будем, не будем, я думаю. Пусть ну, нет, я... там, ладно, мелочь. В целом, она не то, чтобы очевидная, но, короче, для четного... Да, прекрасно. Мы да. делаем примерно то же самое. Мы берем, вот у нас четная 2N, да, берем 2 n две вершины вот сюда. Делаем ту же самую конструкцию. Выделяем две вершины А и Б. А также выделяем среди вот этих одну вершину С. И теперь сначала и А проводим все вот эти ребра. Тогда эти ребра будут условно, ну, понятно. Какие, вот, ну, понятно, тут будет до 2n-6, по-моему. Вот, то же самое делаем с b-шкой, проводим все ребра, да. тут тоже до 2n-6. И в конце проводим два ребра c а, и bc Да. Ну и тогда у нас как бы... То есть из, кроме c, и, да? C. Да, из С торчит у нас уже все от 1 до... Ну, сколько там? n-2, условно. Плюс минус, там, не знаю, 3. Э, отсюда торчат все, наоборот, до 2n-6. Ну и, короче, тут получается, можете задумать. Ну ладно, да, при, примерно ну, примерно понятно. Вот. Красиво, да. Ну, такая. Ну, как бы есть вот люди типа там Дима Белова, например, да? Которые, они прям вот под эти графы заточены. То есть такой человек быстро решит, скорее всего. Ну, если знать много, Лему... Много, да, я, ну, я типа, я очень, я типа, большинство времени я доказывал лемму И безуспешно. А я по индукции пытался. Если знать да, Лему, если, я то, думаю, ты, ты если ты ты бы решила, я знал да, Лему решила, сразу, да. я бы добил. Потому что я да, быстро конечно. придумал этот способ. Если бы я знал Лему, я бы уже получил для нечетных, а для чего Да, там, круто. Жалко, ну, что все да, не я... сложно. Казалось бы, только Но я... это как раз недостаток практики чистой воды. Угу. Я математику не очень много решал, поэтому Лему не знал. Ну, ну да. да. А с пятью тебе грозил бы уже победитель, или нет? Нет, с шести, да. 42, по-моему. А -а -а, Первый по -моему. день вообще был полностью легкий. Как бы это четвертая задача, но ее куча людей решила. Победитель в сервисе по информатике решил. Да. Абсолютный О. Ромашов. Ну, потому что она, понятно, достаточно информатичная в целом. Да. Это первый день. Первый день.